Это шар с предсказаниями и я только что спросил его, стоит ли мне покупать биткоин. Духи говорят, что да, поэтому очевидно придется покупать. А на основании чего вы в последний раз принимали решение о покупке криптовалют? Возможно для кого-то из вас это был нашумевший хэштег биткоин маска в твиттере, Уверен, что некоторые из вас используют технические анализы, например, увидели пересечение скользящих средних. Ну, не исключаю также того факта, что кто-то купил, ну, просто потому что все растет, но ну, это же логично. Но, друзья, задайте себе вопрос, можете ли вы считать ваш подход профессиональным? Почему мы задаем данный вопрос? Потому что на основании данных исследований в среднем лишь двое частных инвесторов из 10 торгуют прибыльно. Причем мы сейчас не говорим про какие-то сверхдоходности, удвоение, утроение депозита. Нет, просто про торговлю выше нуля. Отчеты с конкурса «Лучший частный инвестор 2020» от московской биржи сейчас на ваших экранах. В рамках конкурса трейдерам предлагалось торговать на протяжении трех месяцев и показать свою максимальную доходность. Обратите внимание, что лишь 11% от всех участников, а это на секундочку более 16 тысяч трейдеров, смогли показать более 15% дохода к депозиту за 3 месяца. Более половины участников вообще не справились с конкурсами и показали отрицательную доходность. Сейчас давайте посмотрим с вами на статистику прибыльных хедж-фондов. Вы видите график распределения, по доходности за год это ось, X, ось Y и по капиталами, которыми обладают и управляют фонды, это ось X. Из всей выборки, а это 1770 хедж-фондов, 96% оказались прибыльными. Как вы понимаете, разница колоссальная. Поэтому давайте с вами сегодня попытаемся разобраться в различиях торговли частных инвесторов и фондов. О механизмах и о разнице механизмов принятия решения ритейл-трейдерами и хедж-фондами расскажет мой коллега Никита Семов. Здравствуйте, всех приветствую на этом форуме. И хотелось бы начать в первую очередь с технического анализа, так как руководствуясь именно этой методикой. Как правило, часто инвесторы совершают свои сделки. Я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. Что это такое? Всем известный графические паттерны, всякие треугольники, клея и так далее и тому подобное. Индикатор, стокастики, RSI, MACD. Многие из вас неоднократно про них слышали. Что еще? Возможно, горизонтальные линии. Возможно, каналы выстроены по экстремумам. Скорее всего, да. Ну и сюда же можно, в принципе, теорию или отдых, или по Вульфа, Самое, что интересное, технический анализ, конечно, да, замечательный визуально. И добавляет плюс тысяч, а, тысячу очков к профессионализму при натягивании сетки Кивоначчи или Рагана, Но очень сомнительных процентов. Почему? Потому что технический анализ не учитывает механику рынка, вы это должны понимать. Он не объясняет первопричину колебания котировки. И именно поэтому многие трейдеры стараются найти новый гральный индикатор, новую гральную систему, какую-то супер методику, которая сейчас так точно изменит качество торговли. Но этого все не происходит и не происходит. А теперь давайте взглянем на фонды. Как же работают фонды? Фонды, как правило имеют огромный штат аналитиков. Это трейдеры, которые принимают решения, ну, точно не на основе технического анализа, точно не на основе Кейера В первую очередь у них огромный штат, и они руководствуются именно аналитики, не трейдеры. Трейдеры, как правило, просто операторы. Они руководствуются фундаментальным анализом. Но это не фундаменталы из разряда, знаете, мы прочли новости там, на инвестинге, на форклоге, посмотрели доминацию битка и решили покупать. Нет, как правило, это макроэкономические анализ всей ситуации, анализ конкретного сектора против рынка и многостраничные анализы отчетности. Также, кстати говоря, фонды не ограничиваются только человеческим ресурсом. У огромного количества современных фондов есть нейросети, которые выстраивают корреляции, которые смотрят закономерности. И если вы вдруг подумали, «Хм, я послышал интересное выступление, пойду-ка углублюсь в вот эту вот историю с фундаментальным анализом. Друзья, позвольте я вас сразу остановлю. Скорее всего, самостоятельно, без доп. ресурсов, без специального образования вы, к сожалению, не справитесь. Ну, спросите у меня, хорошо, Никит, у нас не получается с техническим анализом, фундаментальный анализ тоже не вариант, а что мы тогда выбираем? Какой же вариант мы выберем? И э, позвольте, я вам продемонстрирую закон спроса и предложения, таким образом проведу вас за кулисы вот этих красивых графиков и продемонстрирую рыночную механику. Всем известно, это кривающие из курса по экономике за седьмой класс. И она лучше всего интерпретирует, то, что происходит на бирже. Когда у нас растет спрос, цена, соответственно говоря, растет. Когда предложение растет относительно спроса, у нас котировка падает. Именно таким образом и происходит движение за счет дисбаланса спроса и предложения на рынке. Именно таким образом происходит, происходит основное колебание. И а, существует всего два типа ордеров. Будь вы суперфонд, будь вы обычный ритейл-трейдер, лимитный и рыночный. И, соответственно говоря, для всех одинаковые равные условия. Либо э, любой, да, любой фонд, самый продвинутый, он будет либо лимитным, либо рыночным покупателем и продавцом. Вот таким образом у нас, соответственно говоря, есть э, некая закономерность. Поэтому вы должны понять, э, Илон Маск, Ворон Баффи, кто угодно, э, купил актив, он не пойдет сразу. Для движения нужна инициация, нужно проталкивание рыночной ликвидностью, соответственно, с поглощением лимитных лимитных ордеров. А давайте снова вернемся к фондам, посмотрим, как работают фонды. Что делают фонды? Мы уже вам сказали, аналитики оценивают недооцененную компанию. Все, они говорят трейдерам конкретное место, где нужно загрузить. Конкретный диапазон, в котором нужно набрать определенный актив. Дальше идет инициация, то есть проталкивание за счет рыночных ордеров. И только после этого, соответственно, котировка начинает двигаться и дальше уже в зависимости от цели фонда. Иногда ее поддерживают, иногда нет. У уже сформировавшейся трендовой структуре. Соответственно говоря, давайте мы с вами обратим внимание на следующий слайд и поймем, что крупный игрок – это тот, кто руководит рынком. Это не просто какие-то слова, да? это вполне явная суть, потому что одна крупная страна набирает позицию, другая крупная сторона позицию скидывает, третья инициирует импульс, четвертая защищает. На рынке идет противоборство крупных сторон, противоборство крупных игроков. Ритейл-трейдеры им неинтересны. Можно сколько угодно говорить по поводу того, что э, сбивают стопы ритейл-трейдеров. Последние исследования 2019-2020 годов говорят, что это абсолютно не так. Да? Поэтому в первую очередь нужно сконцентрироваться на крупных капиталах. А вот каким образом мы сможем с вами заработать, смотря на крупные деньги, мой коллега Даниил. К счастью для нас биржи это не бои без правил. Это достаточно четкая формализированная структура с жесточайшим сводом правил. К примеру, на чикагской бирже CME один лишь рулбук включает более 400 листов А4. Все, что происходит на бирже, контролируется, мониторится и фиксируется. Все сделки, когда-либо совершенные кем-либо, неважно, частными инвесторами или фондами, заносятся в так называемую ленту сделок. Здесь мы можем посмотреть данные по каждой отдельной конкретной сделке, причем мы с вами можем рассмотреть такие параметры, как время с точностью до миллисекунд, объем позиции, направление, то есть покупали или продавали, а также если мы говорим с вами про фьючерсный рынок, мы можем узнать данные открытого интереса, то есть мы с вами можем узнать, открывала ли эта сделка позицию или наоборот фиксировала. Ранее для того, чтобы получить всю эту информацию, трейдерам Трейдерам приходилось использовать исключительно ленту. Но сегодня, в эпоху современных технологий, в эпоху профессионального трейдерского софта, не обязательно постоянно смотреть за обновлением ленты. Например, данный скриншот сделан из торгово-аналитической платформы Atas, которая на сегодняшний день предоставляет наиболее полный функционал для оценки и анализа действий покупателей и продавцов. Соответственно, что такое объемный анализ, о котором мы заявили в нашей теме? Это анализ покупателей и продавцов, их действий, анализ крупных сделок, анализ вливания объема. И заметьте, что все это является объективной информацией, то есть это голые факты. Кто-то либо купил, либо продал. Да? То есть это не то же самое, что обычный стакан, где заявки могут либо убираться, либо добавляться, собственно говоря, по желанию. В принципе, объемный анализ, наша задача в рамках объемного анализа, это при помощи различных инструментов. Опять же, анализ дела крупных игроков, поиск дисбаланса в каких-то моментах. Все это нужно для того, чтобы найти конкретное место, конкретный диапазон, где крупный игрок набирал свою позицию. И в конечном итоге присоединиться к движению, которое он инициировал. Это, по большому счету, можно сравнить с инсайдерской торговлей, потому что за счет того, что вы знаете, где набирает позицию крупный игрок, вы получаете максимально точную точку входа. Также нельзя забывать про совершенно другой уровень уверенности в своей сделке, потому что теперь вы знаете, что вас защищает не только горизонталь или какая-то скользящая средняя, ну и, конечно, вера в Бога, а еще и умные деньги, и в случае, если что-то пойдет не так, умные капиталы будут поддерживать и защищать свою позицию, а вместе с тем и вашу. Возможно, для вас сейчас все это звучит достаточно сложно, непонятно, много новых терминов, новой информации. Поэтому давайте мы вам продемонстрируем все это на примерах. Опять же, вернемся к нашумевшему хэштег Bitcoin от Маска». Давайте с вами посмотрим на график и посмотрим, были ли там какие-либо предпосылки для подобного пампа. А также попытаемся определить, где закупалась биткоином команда Маска. Вы видите этот график. Первое, на что стоит обратить внимание, это пунктирные линии. Это так называемые зоны внимания из прошлого. Ранее по этим значениям байеры, то есть покупатели, проявляли наибольшую активность и выталкивали котировку наверх. Буквально за пару дней до подобного хэштега, который был выложен Маском, цена приходит в этот диапазон. Разноцветные квадратики, кружочки, что это такое? Это как раз-таки информация из ленты, агрегированная и удобно визуализированная, как вы понимаете. Синие и розовые квадратики – это аномальные объемы, причем настройки подобраны таким образом, что отсекаются любые действия именно частных инвесторов, потому, потому что объемы слишком большие, они аномальные. Опять же, обратите внимание, где они появляются в этом диапазоне. Зеленые кружочки, надеюсь, вам хорошо видно, это агрессивные рыночные покупки – Помните, мы говорили вам про инициацию движения. Обратите внимание, где они сконцентрированы, эти зеленые кружочки, больше всего. На последнем лое перед самым пампом. Это и была инициация движения. Ну и вишенка на торте. Возможно, плохо видно, но я надеюсь, что вы заметили, что некоторые бары подсвечены синим. Это также видно на нижней гистограмме. Это, друзья мои высокочастотные алгоритмы, к которым имеют доступ только крупные игроки. И опять же, они подключили свои высокочастотные алгоритмы в этом диапазоне для того, чтобы как раз набрать позицию. Здесь у нас сложилась так называемая ситуация, надо покупать по-любому, что, как мы и предполагаем, делала команда Маска. Давайте с вами вспомним Ripple. Ripple в этом году выдал просто сумасшедшее ралли. Давайте вновь обратимся к графикам и посмотрим, а помог бы нам Объемный анализ, закупиться в самом начале тренда и заработать сумасшедшие проценты. Вновь мы видим нашу зону внимания, это пунктирная линия. Да, напоминаю, что именно там в прошлом покупатели активно толкали котировку наверх. Ripple жестко падает в нашу зону внимания и вновь появляются аномальные объемы. Обратите внимание, что здесь просто все усеяно этими квадратиками, но здесь есть еще и красный кружочек. Что такое красный кружочек? Это 700 миллионов риплов, которые были проторгованы в очень узком диапазоне за короткий промежуток времени. Чтобы вы понимали, насколько это много, 700 миллионов риплов – это в то время среднесуточный общий объем на паре XRP. То есть тот объем, который обычно торгуется за день, здесь проторговался буквально за пару часов и в очень узком плотном диапазоне. Ну и результат подобной активности вы уже все прекрасно знаете. Ну и также хотели бы вам продемонстрировать вот эти вот зоны внимания, или как их еще называют уровни, которые вам может предоставить объемный анализ. В принципе, здесь и без комментариев все понятно. Вы сами можете видеть, как хорошо они отрабатывают. И даже без каких-либо дополнительных инструментов, без филигранных точек входа. Просто если мы, например, с вами занимаемся инвестированием, и если бы вы покупали и продавали просто лимитными ордерами по Данным уровнем, я думаю, каждый из вас сам сможет посчитать, сколько бы он заработал. А если бы вы еще и перевернулись в шорт с помощью маржинальной торговли, заработали бы еще больше. Ну, Каждый посчитает сам, но я думаю, что на одну ламбу там хватило бы уж точно. Таким образом, друзья, какую мысль мы хотели донести нашим выступлением? Рынками управляют и двигают крупные игроки. И наша с вами задача и единственная возможность как частных инвесторов – это быть как рыбы-прилипалы и просто присоединяться к тем движениям, которые инициируют крупные игроки. Отслеживать их действия мы можем только с помощью анализа прямой биржевой информации, с помощью профессионального софта, например, с помощью того же самого Атаса. И ни технический, ни фундаментальный анализ увидеть вам все это не помогут. А чем это чревато? Если вы будете игнорировать эту информацию, вы будете игнорировать крупных игроков. А это значит, что рано или поздно вы окажетесь в ситуации, когда вы будете против них, против лучших аналитиков планеты, против высокочастотных алгоритмов и нейросетей, против сотен миллионов и миллиардов долларов. Как вы понимаете, ваши шансы победить в этом противоборстве практически равны нулю. Друзья, используйте прямую биржевую информацию, используйте объемный анализ и торгуйте прибыльно. Спасибо.